друзья всем привет сегодня у нас занятие по бхагавадгите и наша тема аватары господа я прочту несколько очень важных известных стихов из бхагавадгиты как она есть с комментариями шрилы прапупады Итак, так 4 глава трансцендентное знание 6 стих санскрит Аджописан авьяйатма бхутанам ишварописан Пракритим свамадвичтая самбавами атмама яя Перевод текста. Будучи нерожденным, обладая вечным трансцендентным телом и являясь властелином всех живых существ, я, тем не менее, каждую эпоху прихожу в материальный мир в своей изначальной трансцендентной форме. Комментарий Шрилы Прапупады Явление Господа и его уход, подобно движению Солнца, которое встает и проходит у нас перед глазами, а затем исчезает из вида. Перестав видеть Солнце, мы говорим, что оно зашло. Когда же оно вновь появляется у нас перед глазами, мы думаем, что оно снова взошло над горизонтом. На самом же деле, Солнце всегда остается на своем месте, это мы, обладая несовершенными органами чувств, считаем, что оно то появляется в небе, то исчезает вновь. Очень хорошая аналогия, пример, сравнение. Господь как Солнце. А Солнце, оно никуда не исчезает, оно всегда находится на своем месте. Но так как планета Земля движется относительно Солнца, и мы на этой планете Земля занимаем определенное положение, то в какой-то момент мы теряем способность видеть солнце. А в какой-то момент эта способность у нас появляется. Другими словами, это не Господь появляется и исчезает. Это мы появляемся и исчезаем перед взором Господа. Поэтому, строго говоря, Господь есть, был и будет, но иногда мы можем воспринимать его в этом мире, а иногда такая способность у нас исчезает продолжаем дальше наш комментарий появление господа кришны в этом мире и его уход нисколько не похожи на рождение и смерть обыкновенного живого существа поэтому очевидно что он всегда остается вечным исполненным знания блаженства в своей внутренней энергии и никогда не попадает под влияние материальной природы в ведах Сказано, что верховная личность Бога является нерожденным, и тем не менее кажется, что он рождается в своих бесчисленных и разнообразных формах. В литературе, дополняющей веды, мы также находим подтверждение того, что, рождаясь в материальном мире, Господь не меняет своего тела. Шримат Бгагавата, Бхагавата Пурана, рассказывает о том, что он предстал перед своей матерью в форме четырехрукого нараяны владеющего в полной мере всеми шестью достояниями. Приходя в материальный мир в своей изначальной вечной форме, Господь являет живым существам свою беспричинную милость, чтобы они могли медитировать на Верховного Господа, такого, какой Он есть, а не на формы и образы, возникающие у них в воображении, которые имперсоналисты ошибочно считают формами Бога. Согласно словарю Вишвакоша, Слово «майя» или «атма-майя» указывает на беспричинную милость у Господа. Господь помнит все свои предыдущие явления и уходы, в то время как живое существо забывает то, что происходило с ним в предыдущей жизни, как только получает новое тело. Господь является властелином всех живых существ, поскольку, находясь на земле, Он совершает чудесные сверхчеловеческие деяния. Поэтому Господь всегда остается неизменной, абсолютной истиной. Между Его формой и Его сущностью, Его качеством, Его телом нет никакой разницы. Может возникнуть вопрос, почему Господь приходит в материальный мир, а затем уходит из Него. Об этом будет рассказано в следующем стихе. И следующий текст, 4 глава, 7 стих. Я да я дахи дармасья агланир бхарата дармасья тадатманам агам Всякий раз, когда в материальном мире приходит в упадок религия и торжествует безбожие, я сам не схожу сюда, о потомок Бхараты. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово сриджами. Оно не может означать созидание, ибо, как было сказано в предыдущем стихе, все формы Господа существуют вечно и не могут быть созданы. Поэтому слово Сриджами означает, что Господь проявляет себя таким, какой Он есть. Хотя Господь приходит в определенный срок один раз в день Брамы в конце два пара-юги 28-й эпохи, в период царствования седьмого ману. Он, Господь, не обязан в точности придерживаться этих сроков, ибо всегда волен поступать так, как сам того пожелает. Поэтому он приходит в материальный мир по своей собственной воле, всякий раз, когда там попирается истинная религия и торжествует безбожие. Религиозные принципы изложены в ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. В бхагавата Пуране сказано, что эти принципы являются законами Бога и установить их может только сам Господь. Известно, что изначально веды также были произнесены самим Богом, самим Господом, который поведал их браме, вложив ведическое знание ему в сердце. Поэтому принципы дхармы или религии являются прямыми указаниями верховной личности Бога. «Дармам тусакшат бхагават пранитам» – это цитата из Бхагавата Пураны. Все они изложены в Шримад Бхагавадгите. Целью вед, цель вед – утвердить религиозные принципы в соответствии с велением Верховного Господа, который в конце Бхагавадгиты сам говорит, что высший религиозный принцип заключается в том, чтобы предаться Ему, отбросив все остальные. Принципы, изложенные в ведах, побуждают человека безраздельно предаться Господу. И когда демоны попирают эти принципы, Господь не сходит в материальный мир. Из Бхагавата Пураны мы узнаем, что Господь Будда, которым, который является воплощением Господа Кришны, появился на земле в пору засилия имперсонализма. Когда материалисты творили зло, прикрываясь авторитетом вед. Хотя в ведах содержатся некоторые правила и предписания, санкционирующие ограниченное убийство животных в строго определенных целях во время проведения жертвоприношений, люди с демоническим складом ума до сих пор совершают жертвоприношение, не считаясь с указаниями Вед. Господь Будда пришел на землю, чтобы прекратить это безобразие и утвердить ведические принципы ненасилия. Таким образом, каждая аватара Каждое воплощение Господа приходит в материальный мир с определенной миссией, и все они упомянуты в Богооткровенных Писаниях. Не следует думать, будто Господь появляется только на земле Индии. Он может появиться всюду, где и когда пожелает. Каждое воплощение Господа говорит людям о религии ровно столько, сколько они могут понять в сложившихся обстоятельствах. Но у всех у них одна и та же миссия поднять людей на уровень сознания Бога и побудить их следовать религиозным принципам. Иногда Господь сам приходит в материальный мир, иногда посылает сюда своего полномочного представителя, своего сына или слугу, а иногда приходит в, в какой-нибудь скрытой форме. И следующий стих, 4 глава, 8 текст. Паритраная самбавами юге-юге. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы. Я сам не схожу в материальный мир из века в век. Комментарий. В Шричи Таня Черетамрите Кришнудаска Кавирадж Отдает определение аватары или воплощение Господа. Сриштихэту ей мурти прапанчи аватары, сей ишвара мурти аватара намадхары, мая тита парабьемы сабара авастхана, вишве аватари дхары аватара нама. Перевод этого стиха. Аватара воплощение Верховного Господа не сходит из Царства Бога в материальный мир. Ту форму личности Бога, которая появляется в материальной Вселенной, называют воплощением Господа или аватары. Такое, такие воплощения изначально пребывают в духовном мире, в Царстве Бога. Когда же они приходят в материальный мир, то получают имя аватара. Конец цитаты. И дальше Прабхупада продолжает в комментарии. Есть разные типы аватары. Пуруша аватары, Гуна аватары, Лила аватары, Шактьявеша аватары, Манвантара аватары и Юга аватары. Которые появляются на разных планетах Вселенной в строго определенное время. Но источник всех этих аватар Господь Кришна, изначальная личность Бога. Господь Кришна не сходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы исполнить желания своих чистых преданных, которые очень хотят увидеть Господа и Его трансцендентные игры во Вриндаване. Поэтому главная цель каждой аватары Господа Кришны ⁇ удовлетворить желания Его чистых преданных. Господь говорит, что Он не сходит в материальный мир из века в век. Это значит, что Он воплощается здесь и в век Кали. Как сказано в Шримад Бхагаватам, в век Кали Господь приходит на землю в воплощении Господа Чайтани Махапрабху,